коллеги привет это андрей тихонов и после довольно долгого перерыва седьмая серия мини-сериала конспект семинара по поводу коррекции сагитальных и вертикальных аномалий в предыдущих шести сериях мы получается разобрали второй и третий класс довольно большие темы и сейчас у нас остались чтобы менее вроде такие масштабные темы, но тем не менее тоже интересно это глубокий открытый прикус эта серия будет посвящена глубокому, мы сейчас посмотрим, возможно, весь глубокий мы на ней и успеем проговорить. Итак, когда мы говорим про любую аномалию, вы уже, наверное, поняли логику, мы всегда придерживаемся стандартной схемы совершенно. Первое. Механизмы. Как можно исправить эту аномалию? Ну, например, для глубокого прикуса это, понятно, два механизма может быть. Да? Первый механизм, если мы хотим исправить глубокое резцовое перекрытие, это внедрить резцы. То есть, первый вариант внедрение резцов, нижних, верхних. Да? А второй механизм, если мы хотим исправить глубокое перекрытие, это ротировать нижнюю челюсть всю. Да? То есть, повернуть всю нижнюю челюсть. Соответственно, если мы всю нижнюю челюсть поворачиваем, получается, по часовой стрелке, да? то прикус у нас тоже уменьшает свою глубину. Глубина перекрытия снижается. Да? Вот всего два механизма существует. Интрузия резцов и ротация нижней челюсти по часовой стрелке. Второй вопрос, который возникает всегда, это диагностика. То есть, как понять, какой из механизмов коррекции данной аномалии в каждом конкретном случае нам больше подойдет. Итак, возьмем диагностику по первому механизму. Первый механизм – интрузия резцов. Ну, тут, наверное, без меня понятно, на что мы будем смотреть в диагностике, чтобы решить, подходит нам у данного конкретного пациента такой механизм коррекции глубокого прикуса, как интрузия резцов или нет. Верхние резцы. Для верхних резцов понятно, что будем смотреть в основном на эстетические вещи. Улыбка, арка, да? дисплей, у меня с дисплеем тяжеловато, возраст уже, Вот а насколько торчат верхние лица относительно верхней губы, в покое во время речи, относительно возрастной нормы, да? вот. и определяя эти вещи, мы решаем, хотим ли мы интрузировать верхние резцы. точнее, можем ли мы себе это позволить. Довольно часто не можем, потому что в принципе дисплей редко прям увеличен, но бывает такое, например верхние резцы могли быть гипер десневая в переднем отделе, избыточный дисплей, тогда мы можем пойти на интрузию верхних резцов, понятно. А второе, на что мы посмотрим, конечно, это когда мы говорим про интрузию нижних резцов уже, да, это анатомические большие вещи, то есть ширина симфиза. Вообще эти нижние резцы в симфизе могут поместиться, чтобы интрузироваться? Или там тонюсенький-тонюсенький симфиз, в котором еле-еле поместился корень, если сейчас пытаться его интрузировать, поскольку он расширяется, да? К, ближе к коронке корень, да, к пришечной части, то получается, что он просто туда не влезет. Или, например, наклон изначально нижних резцов. Чем изначально больше они наклонены нижние резцы, тем меньше шансов у них интрузироваться. Ну, потому что наклоненный зуб, если мы начнем интрузировать, он только будет больше наклоняться. Да? Это не будет уже истинная интрузия. Поэтому для верхних резцов – это больше вопрос эстетики при диагностике, а для нижних резцов – возможности их интрузии это больше вопросы анатомии. Хотя, конечно, эстетику мы тоже можем взять во внимание. Например, нижний дисплей. Насколько сильно видны нижние резцы во время разговора да, у пациента. Потому что иногда они видны избыточно, они еще и неровные. Плюс, в принципе, такая шпея да, глубокая вот такой выступающий нижние резцы, которые надо интрузировать. Хочется их интрузировать по эстетике в том числе. Но дальше надо обязательно определить, возможно ли это по анатомии. Итак, это первый механизм. Интрузия нижних резцов. Обсудили в принципе сам механизм понятно да ну в среднем считается что верхние весы можно интрузировать там полтора два миллиметра и нижние тоже Получается, второе, мы посмотрели на диагностику, надо ли и не надо ли, можно ли и не можно ли делать это у данного конкретного пациента Третье, это механика Механика для интрузивистов, это в основном интрузионные дуги, так называемые, или мини-винты Это какая-то дуга, которая должна приложить силу к резцам, минуя премоляры и клыки, чтобы не растерять ее на этих зубах А также должна приложить силу таким образом, чтобы эта сила прошла не в пазах брекетов, да, как обычная непрерывная дуга делает а прошла как-то более язычно, ближе к центру сопротивления передней группы, чтобы не наклонить резцы больше. Что в чем проблема, в принципе, механики интрузии? В том, что если мы возьмем непрерывную дугу, которая тоже обладает очевидно интрузионным эффектом, если вставите в глубокую шпей непрерывную жесткую дугу, то вы увидите, что эта дуга расположилась прямо в преддверии, да? лежит прямо вот там у десны, ее надо поднять, вставить в пазы брекетов, очевидно она обладает интрузионной силой, но проблема в том, что она работает в пазах брекетов, а если посмотреть на нижний резец, брекет на нем вестибулярный, да, то это априори вестибулярнее, чем центр сопротивления, и зуб начинает наклоняться. При наклоне резца он упирается корнем в язычную кортикалку, пришеечной частью в вестибулярную кортикалку, его заклинивает в симпезии двигаться вниз он не может. Поэтому нужно как-то приложить так силу, чтобы она оказалась язычней, ближе к центру сопротивления не вывихивала зуб наружу. Это можно делать либо интрузионными дугами, привязанными в области клыков, там, между клыковым двойкой, иногда между тройкой и четверкой даже отдельных, Или мини между третьим и четвертым зубом внизу, например. Или язычной, лингвальной интрузионной дугой. У нас был пост на эту тему, посмотрите. В нашем блоге «Тихонов сорта» там был пост про интрузию нижних лицов, лингвально интрузионной дугой. Там же описаны многие нюансы биомеханики такого движения. В принципе, можно будет поподробнее с этим ознакомиться. И посмотреть результаты, посмотреть объяснение. Да? Идем дальше. Следующий механизм коррекции глубокого прикуса – это ротация всей нижней челюсти по часовой стрелке, которая обеспечивает раскрытие прикуса. Каким образом а, можно сделать ротацию нижней челюсти по часовой? Очевидно, экструзировав маляр. Или верхние маляры экструзировав, например, эластиками третьего класса. Или экструзировав нижние маляры, например, эластиками второго класса. Или позволив дуге экструзировать нижние маляры, убрав окклюзию в боковом отделе, допустим, поставив накусочные брекеты. Да? Если мы поставим впереди накусочные брекеты, в боковых отделах не будет окклюзии, а, Дуга, которая по шпей изогнута будет пытаться экструзировать маляры автоматически, но окклюзия не будет ей мешать, она этого добьется. Диагностика. На что смотрим, чтобы решить, допустим ли метод экструзии маляров, допустим ли метод ротации нижней челюсти по часовой стрелке для коррекции глубины перекрытия у данного конкретного пациента. Конечно, в первую очередь на высоту лица. Чем ниже высота лица, тем считается, что по эстетике мы больше себе можем допустить вот это раскрытие, увеличение высоты, да? чем она больше, то есть, например, нормальная или увеличенная, ну, мы не очень хотим это делать, потому что это ухудшает ситуацию с высотой. Класс также влияет. Нижняя челюсть, вращаясь, как вы знаете, по часовой стрелке, мы это уже обсуждали в старых видео по второму классу, ухудшает второй класс, улучшает ситуацию при третьем классе. потому что у вас второй класс, вам не выгодно ротировать челюсть. Если у вас третий класс, вам выгодно это делать. Также надо не забывать, что в принципе ротация нижней челюсти по часовой с увеличением высоты лица, передняя – это нестабильная вещь для взрослого пациента, поэтому формально ее в принципе делать не надо, но в реальности мы ее делаем часто с вами просто потому, что интрузия ограничена по нашим возможностям, да, и если мы не можем решить сильно глубокое перекрытие, да, только за счет интрузии вверху по эстетике, внизу по анатомии чаще всего, то нам приходится, просто приходится экструзировать боковые зубы для того, чтобы сделать какую-то приемлемую глубину перекрытия, да. А это уже, конечно, приводит к увеличению возраста некоторой нестабильности, поэтому мы оставляем ретейнер нижний на долгое-долгое время, чтобы это не рецидивировало под давлением мышц, не скучились опять нижние резцы и прикус не углубился. Если мы будем держать нижние резцы ровными, да, с ретейнером, то в принципе высота лица может вернуться за счет интрузии всего комплекса зубочелюстного и верхнего и нижнего, но э, без скучивания лицов не получится углубить перекрытие. Да? Поэтому в целом долгосрочная литенция, медленная коррекция могут нас спасти в таким, таким образом от рецидива. Но высота лица, скорее всего, если верить научным данным и некоторым уже клиническим наблюдениям своим, она более-менее снизится. На, на семинаре показываю такой пример, когда мы увеличили пациентке высоту лица взрослых, было симпатично, складочки разгладились, но там через 3-5 лет уже мы видим рецидив, лицевых признаков, снижения обратного стрельца, хотя глубина прикуса сохраняется при этом нормальной, за счет того, что ретейнер нижний стоит и удерживает нижние резцы. Это механизма два глобальных. Механики существуют ну, глобально три таких основных. Да. Первое это интрузионные дуги, интрузионная механика, мы немножко их обсудили, был отдельный пост про эту тему. Второе это накусочные брекеты, это экструзионная по своей природе механика. Мы ставим накусочных в переднем отделе, нижние резцы получают контакт на накусочных брекетах, Желательно не превышать высоту покоя. То есть таким образом делать, чтобы установив накусочные в боковых отделах, разобщение у вас не превысило там 1,5-2 мм. Это для комфорта, во-первых, нужно пациенту, чтобы он мог хоть что-то жевать. Во-вторых, чтобы он не давил постоянно на накусочные брекеты 24 часа в сутки, не вызывал их интрузию, потому что, например, в такой ситуации нам это не нужно. Также это может провоцировать сколы эмали, стираемость, более частые отклейки накусочных. Да? Поэтому не превышаем высоту покоя. И э, в боковых отделах пространство обеспечит возможность для экструзии зубов просто дугой, а можно помочь коробочными эластиками, можно помочь эластиками второго класса, какая механика у вас по сагитали, смотря, предусмотрена. Да? То есть, это экструзионная механика и что-то среднее, такое просто обычные непрерывные дуги, которые можно помогать изгибом по шпее, да, реверсом. А просто дуги потихонечку меняем, и они постепенно выравнивают шпей за счет протрузии нижних резцов, легкой интрузии резцов и экструзии боковых зубов всего понемножку. Учебники НАДО, есть таблица, которая это все суммирует. Ну, на семинаре мы, естественно, тоже это все обсуждаем. Ну, естественно, я не все рассказал про глубокий прикус. На самом деле, базовую логику основную рассказал. Естественно, более подробно мы сможем об этом поговорить на семинаре. Спасибо вам за ваше внимание. Следующая серия будет посвящена открытому прикусу. До встречи, пока!